А, нет, он здесь! Нет Нетушки, он здесь. Плохо дело. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем The Man From The Window. Ведь легенды гласили, что если есть игра, которая появилась на всех каналах летсплейных, то она появится и у Юджина потом, попозже, когда уже все обжуют как следует этот тренд, и я дужую его после, чтобы срубить просмотров. Короче, ладно, игра интересная на вид, потому что, во-первых, она очень необычно сделана, и она обыгрывает очень криповую ситуацию. Так, начать новую игру? Начать! Она обыгрывает очень криповую ситуацию, которую мы уже с вами видели в игре uh, Fierce to Fathom. Когда кто-то пытается проникнуть в ваш дом. Вот проникла огромная крыса-кролик с прекрасными формами. Женщина моей мечты Она пиццу принесла Она выглядит не очень счастливой А может быть это наоборот блаженство В ее глазах читается сейчас О боже мой, она живет не очень-то и богата, Я вижу, у нее даже нет тумбочки по телек Ох, господи Я устала Такой долгий день Кажется я возвращаюсь домой все позже и позже Ну, так вот оно есть иногда Я не сдаюсь Мне бы лучше поспать Придется завтра рано вставать, чтобы готовить завтрак для малыша. Оп! Дверь открылась. А это малыш! Смотрите на него. Она, короче, работает в пекарне, я понял. Мама, мама! Младший! Что ты делаешь, почему ты не спишь? Ты ж знаешь тебе в школу завтра? Но, мама! Человек из книги! Он меня достанет! Что, человек? Какой человек? Какая книга? Человек из моей книги сказок. Видишь? The man from... Человек из окна. А, это книжка. Это кролики сейчас будут читать сказки про людей. То есть, когда мы читаем сказки детям про кроликов и различных существ, здесь как бы все наоборот, да, получается? Человек из окна. Ну, только дай сюда. Мальчик тоже какой-то несчастный на вид, он такой весь безэмоциональный человек из окна, достаточно странный человек, с его большущими как бусинки глазами и впавшим носом. В общем, он просто хочет поздороваться. С улыбкой до ушей человек бродит в тихой ночи, по переулкам и задним дворам он бродит, стараясь изо всех сил не попадаться на глаза. Он бесшумно проникает через окна, в поисках одной и только одной вещи. Новый друг, вот кого он ищет, ибо человек очень-очень одинок. Как только ты услышишь его тук-тук-тук по окошку, ты будешь знать, что он наконец нашел себе друга, ибо знаешь, что осталось у тебя лишь пять минут, прежде чем он заберет тебя с собой но не пытайся надолго задержаться в одном месте ибо это единственное что бесит человека не дай ему проникнуть в течение пяти минут и он уйдет у человека нет семьи и нет друзей ни сына, ни дочки. Далее он будет проверять место, где есть вода. Человек в своем репертуаре делает то, что у него лучше всего получается. Далее он будет смотреть там, где ты чаще всего отдыхаешь. Как бы левая страница описывает самого человека, а правая страница как бы подсказывает тебе, что будет происходить в игре и что тебе нужно делать. Человек войдет, затем он будет искать. Человек войдет, человек Нагнется, Знай, что в шкафу под зеркалом тебе не стоит ютиться. Человеку нет прока от различных безделушек. Теперь он заглянет в место, где хлеб преломляют. Извините, я не совсем могу сейчас это все превратить в стишок. Я буду стараться. Сейчас я попробую перевести это и адаптировать под стишок. Человек очень лыс и по-прежнему лысеет. Теперь он заглянет в место, где еда холодеет. Как-то так. Опа, мы сделали это, прочитали все. Младший, это всего лишь страшилка. Но ты еще слишком мало, чтобы читать такое. Это испугает твое маленькое сознание до смерти. Но, мама, я видел его снаружи. Я правда видел? Это просто книга, дорогой. Она не настоящая. Теперь тащи свой пушистенький хвостик в кровать живо. В такой час ты не хочешь просыпаться в... А? Тук-тук, оно здесь! Оно здесь! Это он! Это оно! Он там, здесь, тут! Успокойся, младший! Что бы там ни было, я уверена, это не монстр. Тук-тук-тук. Младший? Да. Где ты взял эту книгу? Она была на столе, когда я пришел домой из школы. Ты ведь для меня ее купила правильно! О, господи, это нехорошо. Сейчас мы увидим его. Да? А, это я матерью играю, но я буду мальчиком. Что, мы уже играем все? Так, нельзя, нельзя прятаться. Воу. Ладно. А, мы себя просто увидели. Я не ожидал, что мы будем видеть себя. Так, это входная дверь, да? Это, подожди, дверь в коридор. Что мы делаем? О, мы посмотрели. Окей. Что ты стоишь? Прячься, сынок. Прячься. А -а -а. Младший. А, следуй за мной. Ух ты, бы должны бы его защищать. Хорошо. Помните, мы играли с вами в игру про маму? Бешеную, сумасшедшую маму, которая на таблетке сидит. И она должна была заботиться о двух детях. Вот, посмотрите этот видос. Это целый плейлист, где я играю. Очень классно играю. Так, что можно делать? Джуниор сможет прятаться здесь? Нет, пока не прячься здесь. Мы должны его прятать в тех местах, которые были указаны по порядку. То есть, по порядку. О, по порядку, где порядок? Быстрее. О, ускорились. Оп. Где книга? Это коробка с пончиками. А, окей, это не то, что мне нужно. Так, открыть. От... Давайте сожрем пончики. Пончики я люблю. Это плохо или хорошо? Ключ. Мне нужно взять ключи с собой. Хорошо, поднимаем ключи. Боже ж мой. У нас есть 5 минут, кстати. Же... Это же реальные 5 минут. Где книга? Я забыл все, что мы там читали. Так, мне кажется, он может спрятаться здесь или нет? Это микроволновка. Блин, я не могу, не могу пройти, господи. Так, он прячется под кроватью. У -у -у -у, ладно, давай пока спрячемся под кроватью, наверное. Пока джуниор спрячется здесь, давай вот тут, вот, вот здесь хайд. Я не помню, правда, я забыл, что там было написано. Слишком много. Мама, мне страшно. Заткнись, мальчик мой, лезь под кровать. Мама знает, что делать. А -а -а. Ну и денек, ну и денек, ну и денек. Так ускорились. Зырем. <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> Книга реальная. Вот что мать поняла. Заходи давай, заходи, сына ты не найдешь здесь. У меня нет сына. И я могу э, сюда спрятаться. А, я тоже должен спрятаться? Хорошо. Прячемся! Какой я невнимательный. Было ровно 2 часа ночи, когда человек подошел к входной двери. Дверь была не заперта, поэтому он просто вошел. Какого фига, мать тебе, не закрыл дверь? Я не закрыл! У меня же ключи были. А, вот как это будет. Мы прям видеть будем то, что видит человек. Он в первую очередь посмотрит там, где вода. Человек посмотрел в ванную. Хм, нет детишек здесь купающихся, но, не, но ничего не нашел. Хорошо. О, О, нет! Человек посмотрел под кровать. Все, хода моему кролику, маленькому пушистикому. Подохнешь, сынок. Человек нашел себе нового друга. О, oh, нет. Кроваво что-то все. И синяя, и кровь, и синяя, и кровь. Это что, полиция? Он должен быть это неподалеку. Вряд ли он уйдет так далеко. Я сама его найду. Я должна! Я не вру. Человек вошел и взял его! Я не смогла его остановить, пожалуйста, кто-нибудь, просто найдите его! Это мы с полицией общаемся. Пожалуйста. И мы сейчас пойдем искать реально? Человек из окна. Погодите! Погодите. Если мы сейчас еще раз начнем, давайте попробуем еще разок начать. И внимательно почитаем книгу в этот раз. Какая последовательность должна быть? Он сначала смотрит в ванну, потом в кровать. Под кровать, точнее. Потом он будет. Где смотреть? Под зеркалом. В шкафу, что-то такое там было. Надо дверь было еще закрыть, а вот мы этого не сделали совсем. Мне нравится эта живая камера, она как, знаете. Погружает нас в пространство. Она вот ходит, следит за этой женщиной. Так, мы должны как-то скипнуть это. Мы можем скипнуть? Давайте ищем полезную информацию еще раз. Значит, сначала он будет искать под зеркалом. И в месте, где будет преломлять хлеб. Это значит под столом. Под стол нельзя ныкаться. Потом под кровать. Значит, под зеркалом. Под кровать. Под стол. Потом в холодильнике. Потом в месте, где есть вода. Тут нет порядка. Он всегда будет рандомно искать. Ну, в общем... Он будет везде искать, получается Черт подери, то есть у меня всего 5 минут Чтобы не дать ему вообще войти Каким-то образом Блин Так, давайте думать, давайте думать Значит, следуй за мной, малыш Мы должны взять эти ключи Секунду Ключи Да, взять И закрыть дверь а, погодите Погодите Как закрыть дверь-то? А, вот книга же можно и открыть Стоп Ключи Заюзать. Это мы что делаем? Мы юзаем? Смотрите, я могу пододвинуть этот стул к двери. Подвинуть? Ну, конечно, подвинуть. Смотрите, левая кнопка мыши, чтобы закрыть, пока ты держишь ключи. Мы закрыли? Закрыто. Ну, будем считать. Будем считать, что закрыто. Все. Смотрим. Пока его еще нету. Ты за мной? Молодец. Молодец. Так, так, так, так, так. Где же, где же, где же ему спрятаться? А меня-то он будет искать? Непонятно. Я ему вообще нужен? Сынок, не подпирай, блин. Сложно. Так, это холодильник. А... Под зеркалом, ванной. Блин, он везде будет смотреть. Стой. Уйди! Уйди, глупый маленький кролик. Может быть, диван-кровать разложить, нет? Он здесь? Пока еще нет его. В окно посмотреть нельзя. Это что такое? Мне кажется, Джудер может спрятаться здесь. Это холодильник. Но ну нет, нельзя тут прятаться Джуниор. Слушайте, а стоит ли открыть коробку? Давайте откроем коробку. О, может быть, это его отвлечет? Точно, точно, точно, точно. Так, Джуниор. Короче, прячься сюда под холодильник, пока у меня других вариантов нету. Если повезет, то человек сначала пойдет туда, а там посмотрит что-нибудь. Погодите, а мы сможем выходить? А, нет, он здесь. Нет, ушки, он здесь. Плохо дело. Сможем ли мы выходить, пока он там где-нибудь шарахается? А? Давайте, я попробую туда залезть. Давай, хорошо, залезли. Было два часа, когда человек подошел. Он не смог открыть дверь, потому что она закрыта. Он начал вломиться. Он 30 секунд потратил, чтобы пытаться вломиться. Но попытка не удалась. Стул хорошо удержал дверь. дверь. Понадобилось 30 секунд для человека, чтобы вломиться в дверь. Дышь! Крольчиху совсем не видно. Время было 2 часа 1 минута. А нам нужно 5 минут его удерживать. Пончики, они отвлекут его. Да-да-да-да-да. Человек остановился возле коробки с пончиками на столе. Такой нём-нём-нём. Сожрал все. Сколько времени понадобилось? Человек сожрал все пончики. Потратил на это целую минуту. Было 2.02. Победим сейчас. Победим, гада. Человек посмотрел под раковину. Это заняло у него? О -о -о. Но он ничего не нашел. Нет! Не к холодильнику! Под стол? Нет, не под стол! Там не тот, кого ты ищешь. Загляну под стол. Он нашел себе нового друга. Нет! богатглядя ну, цель малыша спасти же нет они а не развлекаться с матерью что происходит сынок все в порядке главное ты выжил ты продолжишь наш род огромных человека кроликов мама человек ушел ты можешь выходить серьезно он ушел мама можешь перестать прятаться Пожалуйста! Черт! Твою мать! Как же так? Как же так? Как нам узнать его реальный маршрут? Итак, мы знаем, что минута у него занимает стул. Да. Погодите, стоп! А давайте не стул, а ключами попробуем в этот раз. Смотрите. Типа, закрыли или как? Ну почему не пишет, что там дверь закрыта или что-нибудь такое? А смотрите, диван. Ммм, хм, может быть, его поставить к двери? Он, конечно, он еще две минуты, две минуты даст нам. И отнимет две минуты, точнее, у нас. Окей. Воу. Так, диван, это неожиданная находка. Так, мы можем, да, открыть коробку с пончиками обязательно. Открыть. Что еще? Что еще? Микроволновка? Микроволновка нельзя. Может здесь можно что-то сделать? С туалетом, например? Какое-то еще отвлечение нужно. Может быть, я смогу спрятаться здесь? Но нельзя прятаться, пока Джуниор не спрятался. Да, да, да. Маленький, маленький сынок. Ладно, давайте попробуем еще раз сынка в холодильник. А, стой. Сюда иди. Прячься. Ну-ка, оно там? О, нет. Так, ну что, рискнем, попробуем в этот раз спрятаться. Во-первых, надо закрыть дверь. Вот так. Здесь открыть. Закрыть. И спрятаться сюда. Моя большая жопа здесь не поместится. Понятно, извини. Ух. Как же быть, тогда под кровать пошли. Давай, входи, входи, входи. Так, я здесь не спрячусь. Блин. Что, опять под стол, что ли? О, ладно. Все, прячемся. Смотрите, дверь была не закрыта. Почему она не закрыта? Но человек все равно не смог ее открыть. Он, короче, начал бить, бить, бить. Целую минуту он потратил, чтобы попытаться проникнуть в дверь. У него получилось. Почему мы не закрываем дверь? Я вообще не понимаю, как это делать. Время было 2.01. Жри. Жри, пончики. Короче, он начал есть. За минуту съел все пончики. Время было 2.02. Не сюда. Да, блин! А, посмотрел в холодильник и нашел замерзшего кролика. Нет, в общем, нашел себе друга. Твою мать. Короче, после многочисленных попыток я понял, что мы не можем просто предугадать, куда пойдет этот человек. Поэтому нам нужно только обеспечить максимальное количество препятствий. И что я задумался? Что я задумался? Я подумал выдвинул теорию. Теория гласит... Ключа три. И дверей в этой квартире тоже три. И сейчас мы попробуем сделать... Я это еще не тестировал, но я один раз только нажму. От один... До... Чик! Все, по идее, дверь должна быть закрыта. Теперь я такой... Эм, проверю здесь. Вот я закрыл. Открыл. Че? Стоп. Все, закрыл. Хрен ты откроешь, человек, с улыбающейся улыбкой. Все. и, блин, теперь я могу открыть. Отпереть, вот. Есть! Короче, мы сейчас все двери мы позакрываем. Погодите, погодите, погодите! Пончики! Скорей! Открыть! Диван! Задвинуть! И переживай, малютка! Мама знает, что делает! Ты уже столько раз умирал, но в этот раз мы будем живы, надеюсь. Идем! Идем за мной скорей. Ты... Ты... Ты Молодец! Поторопись! Значит, так, где ключ? А, От закрыли, молодцы! Заходь! Заходь! Зашел! Молодец! <спирать> <с term -même> Прячься здесь, джуниор! Ой! Выйди! Выйди, джуниор! Блин, я хотел сюда спрятаться! Но теперь моя жопа-то сюда не проникнет! Ладно! Давайте сделаем вот так сейчас. Быстренько, быстренько, быстренько. Немножко пошло не по плану, потому что я перенервничал. Все, закрыли. А, а, а, только под стол и могу. Все, полезли. Это даст нам возможности немножко его задержать. Итак, человек подошел. Человек начал бить. 30 секунд, просрал. Просто. Лах! <vote> так, там был диван, но человек офигел. Долбить дверь. Ну, погодите, что? Все равно открыл. все равно минуту потратил всего? Блин. Одну минуту. Почему я не закрыл дверь? Пончики жри! Я просто манипулирую тобой, ты даже не понимаешь это. Я полностью контролирую тебя, человек улыбающийся. Хорошо, он целую минуту потратил, чтобы жрать эти пончики. Теперь он попробует холодильник, да? Холодильник. Есть! Просрал время. времени на твоей стороне, чувак. Ага, нет никого. Ничего не нашел. Итак, сейчас 2, 0, 3, да! Каждая проверка стоит ему минуты. Давай, налево, налево! Ха -ха -ха -ха, ломись дверь. 30 секунд он пытался ее выбить. Получилось, наконец. Ну, давай, давай, посмотри, посмотри. Может, что и найдешь. Идиот. Ничего не нашел. Просто тупик. Тупень! Потратил. Да! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В следующий раз он должен будет посмотреть под раковину. Пожалуйста. Еще 30 секунд. Под раковину! Молю тебя! Есть! Есть! Я сейчас посмотрю под раковину и поймет, как он сильно лоханулся. Ничего не нашел. Лах! Время было 2.05. Время человека вышло. И он это знал. Он играет по правилам, четко играет по правилам. Поэтому он быстро э, свалил... Э, э, свалил. Так же быстро, как пришел. Оп! Победа! Ключи порешали, все. Теперь, наконец-таки, мы видим хорошую концовку, где оба живы. Да? Где вы? Вот. Настоящая милфа просто. Мама, он ушел! Он ушел, не бойся! Ура! Я знала, что ты сможешь это сделать! А, знала, знал, точнее, не знала! О, нет! Что? Мама, он съел в зибанчики! Это, это самая плохая концовка! Я хотел один! Господи, ребенок! Господи, ребенок! Я тебя спасла, твою жизнь. Никчемную спасла. А ты думаешь о пончиках? Господи. Ой, дитя, не пугай меня так. Я тебе еще принесу завтра с работы. Окей. Хорошо. И младший. Да? Больше никаких проклятых книг, хорошо? Я не хочу с этим дерьмом снова связываться. Понятно? Чтобы больше никакого говна не было. Но как насчет книги «Женщина за дверью»? Че? Кто? Кто? А, я просто пошутил. Ух. И они все дружно посмеялись. О, боже мой. Что ж мне с тобой делать, а? Как непринужденно они закончили этот день сумасшедший. Человек из окна. Смотрите, звездочку дали. Звездочка означает, что мы одолели человека из окна, победили игру, лоханули ее искусственный интеллект, чего она даже не ожидала. Она не была запрограммирована на проигрыш, чтобы вы знали. Я победил все равно. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Интересная игра, механика прикольная. Если докрутить, будет вообще прям круто. Ставьте лайк, подписывайтесь. О, вот лайк, не попал в кадр. Извините, лайк. Вот.